Подписчикам гостям Я Джетли И сегодня мы с вами будем мыть голову Казалось бы, да, что тут такого сложного <смех> Помыть голову Но не все так просто Потому что сегодня мы будем делать глубокую очистку Я не могу открыть соду для того, чтобы сделать глубокую очистку Придется, придется ее её... Вот, я ее проковыряла Короче, Для глубокой очистки Нам нужен тазик с водой вы его не видите, но он здесь есть. В нем, ну, наверное, примерно 3 литра воды. Главное, чтобы туда телефон не упал, а то это все. До свидания будет. Просев. Как я буду на работе время проводить. На литр воды. Нам нужен. Нужно. Одна столовая ложка соды, но так как тут. Ну, наверное, побольше. Наверное, я положу 4 ложки соды. 1, 2, 3, 4. А далее, нам нужен ялочный уксус пищевой, 6%. процентный. 2 столовые ложки на литр воды. Это сколько я должна вылить? Все, что ли? Ну, 4, 6? Я 3 положила ложки. А? Помогите, я не помню. Но предположим три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне так нравится реакция. Круто. Давайте еще две положим ложки. да? Все замечательно. Уксуса больше не осталось. Чем я буду делать курочку? Короче, это типа у нас безопасная кислотность. А, пыры, пыры Все дела. Но давайте еще добавим немножко лимонной кислоты. Можно добавить лимонный сок, можно лимонную кислоты. Но так как у меня ну, достаточное количество лимонной кислоты, я добавлю просто лимонную кислоту. Лимонная кислота это одна чашка на весь таз. Одна чашка, одна ложка на весь таз, а то сейчас это чашка лимонной кислоты. Как хорошо-то, а газировка, смотри. Это газировка. Я сделала газировку. И еще я добавлю одну чашку. Одну чашку опять, почему у меня в чашках все измеряется? Подарите мне ложку в виде чашки. Короче, одна чайная ложка соли на литр воды вот, морской соли. Ну, я добавлю три ложки, да, чего уж там. Ну, давайте 4 добавим. Вот так вот. Еще можно добавить эфирных масел. Ну, на самом деле у меня много масел, но просто рядышком есть только ванильная. Я ее не хочу добавлять. Я обычно добавляю масло и ланг ланга или что-то в таком роде, в таком духе. Ну и все. Все. Теперь это надо растворить. И лежать в этом растворе своими дредами около получаса, там, часа. Ну, 30 минут точно надо пролежать. Так, ну вот, окунуть дреддов, дредов получившийся раствор. В смысле на 5 минут? Мне казалось, на 30 минут. М -м -м -м, необходимо промыть дреды обычной водой, промывать волосы до тех пор, пока стекающая вода не станет полностью прозрачной. Ну вот, сейчас мы будем с вами это... Всё делать и возможно возможно вы не знаете да но эти уши у меня снимаются и я вот их сняла я вот не знаю как я в это ложиться буду возможно это все надо было делать в да? да наверное да ну просто я думаю что 30 минут лежать надо Казалось, пять. <смех> Интересно, мне волосы могут раствориться, если я перележу в этом? Каковы ваши мысли? Вот тут прям волосы очень мягкие стали. Прям такие очень-очень мягкие, как будто я их, не знаю, кондиционером, наверное, обработала. Вот. Но чистку надо делать перед подплетением, потому что после мытья волосы пушатся. А если вы подплететесь и помойте голову, то все ваши подплетение пойдет к коту под хвост. Внимание! Бабушкин рецепт! Для того, чтобы волосы начали расти как безумные, надо всего лишь взять тазик и... Продолжение после того, как скинете донаты. Нет, пишите продолжение в коммент. Как-то самый смешной коммент. Лайкну, короче, кину 200 рублей на телефон. Если хотите страничку с нюдисами на OnlyFans, пишите в комментариях об этом. Давайте как-то проверим, как у нас... Голова поживает. Ну, вот, вот, вот, вот, вот этим волосам очень хорошо уже. Прям очень хорошо. Хотите видео про мои носочки? У меня есть новые носочки. Видео, как я мерю носочки. Да, посмотрел? Тогда я хочу новые носочки. Помогите, я не могу выбраться. Я застряла. Мария, Охренеть. Просто. Вот так вот. <смех> Круто, да? Ну вот я помыла голову. По ощущениям дрейда стали чище, водичка как бы испачкалась, стала желтая такая, непрозрачная. И теперь осталось только сделать нормальное подплетение, чтобы меня там мастер все выровняла. Там вот, вот волосиков вот этих вот не торчало, которые уже отросли довольно сильно, чтобы они заправились в дреды. Дреды, конечно же, так просто не высохнут. Я их сейчас сушила феном. Сушила феном довольно долго, и они до сих пор еще влажные. У меня они сохнут от 6 до 12 часов примерно. Ну, типа, не. много, долго. Надо в полотенце их заворачивать, и, короче, с этим уже... Жить дальше, пока они не высохнут. Вот с этими волосами все гораздо прозаичнее, потому что я их и так мою раз в два дня, Вот, но по ощущениям они как бы тоже стали чище. Очень странно. Вот. Все. Так что можно, наверное, в принципе, и без дред такой рецепт использовать, но. В качестве ополаскивателя, потому что э, в основном он же вымывает грязь, а на распущенных таких волосах как бы, грязь смывается и обычным шампунем, так что если просто как ополаскиватель использовать, чтобы волосы смягчались, то тогда, наверное, нормально будет. Ну вот, собственно говоря, примерно так моются дреды. Но это глубокая чистка, она используется где-то раз в полгода, раз в год, ну, по мере того, как ну, чувствуешь, что дреды уже загрязнились, их прям надо конкретно мыть. А так примерно таким же способом, ну не таким же, я просто беру <смех> шампунь, <смех> мочу голову, намыливаю дреды, мою их, все. Вот. Но желательно не чаще раза в месяц это делать, потому что иначе дреды могут начать пушиться, ну, они как бы, да, так делают. Вот, ну, все. Это все, что я хотела показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Если у вас есть дреды, то вы можете добавить это видео к себе. Ну и просто так добавляйте его к себе там, в соцсети. Угу. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка на нее лежит в описании. И, собственно говоря, всем пока! Я застряла! Я видела порно, которое так начинается. <смех> Я, кажется, серьезно застряла. <смех> Помогите. <смех> Не знаю, что делать. <смех> Вы меня покормите?